Всем привет! Сегодня я буду готовить гнезда. Начинаем! Так, ну вот смотрите, у меня здесь фарш 50 на 50. Половина свиного, половина куриного. Я уже сюда отправил лук через мясорубку и мелко порезанный чеснок. Теперь фарш надо посолить. Добавлю немного зиры. Зира мне очень нравится, поэтому я ее практически во многие мясные блюда добавляю. Чуть не забыл черный молотый перец. Ну все, фарш у меня готов. Пусть минут пять постоит, чтобы соль разошлась. Еще раз перемешаю и начну делать гнезда. Так, ну вот у меня фарш готов. Я начинаю набивать фаршем гнезда. Так, ну вот у меня гнезда готовы. Дальше я начинаю готовить соус, в котором будут твориться гнезда. В первую очередь я нарежу все овощи. Первым делом отправляю туда лук. Лук немного обжарился. Дальше отправляем морковь. Лук с морковью тоже обжарился, дальше я отправляю кабачок, баклажан, болгарский перец и все это будет у меня тушиться. Все протушится и будет очень вкусно и аппетитно выглядеть. Так, ну вот у меня овощи в течение 10 минут вместе обжарились. Дальше я отправляю сюда томатную пасту. Так, ну вот, соус готов, дальше я отправляю сюда гнезда. Так, гнезда отправил, теперь доливаю сюда воды. Все, воды налил, обязательно посолю. Так, ну и все, накрываю крышкой. И гнезда у меня будут готовиться в течение полчаса.